Всем привет! Сегодня 24 июня, сегодня понедельник, и сегодня я не дома, сегодня я в университете, в университете, где я работаю. Университет Уоррик, который находится в городе Ковентри. Сегодня я не одна, сегодня со мной Дженни. Здравствуйте! Дженни недавно закончила университет, сдала все свои последние экзамены. Дженни выпускница университета Уорик. Спасибо большое. Я очень рада, что я наконец сдала все свои экзамены и что теперь у меня больше свободного времени и я могу немного отдохнуть, но мне также чуть грустно, потому что это означает, что я больше не буду в волике. Дженни, сколько лет вы учились в университете Уорик? Я училась в университете в Уорик 4 года, выключая год за границей. Я училась в университете в Франции один семестр, а также в Германии один семестр. Здорово. Скажите, пожалуйста, а что вы учили, вы так хорошо говорите по-русски, а что вы учили в университете? В университете я изучала три языка. Я изучала французский и немецкий с русским. По французскому и немецкому językam. U mnie byli oddzielnie kursy po перевodu, po rozwitiu uh, rozgórnej rieci mm. i u mnie także byli oddzielnie kursy po niemieckoj i francuskiej kulturze. Mm -hmm. Struktura курса русского языка отличалась и была направлена на, эм, на развитие навыков э, грамматики, э, разговорной речи, э, чтения письма и тоже э, включала элементы о русской культуре. Угу, отлично. У вас не только русский язык, но и культура да. входит в программу. Хорошо. Дженни, а на каких языках вы говорите вообще? Um, я говорю, um, конечно, по-английски, mm -hmm. um, тоже uh, по-французски и по-немецки, языки, которые я изучала в университете, um, а также по-сербски и немного по-итальянски. Mm -hmm. Много языков. Дженни mm -hmm. полиглоб. Я начала изучать русский язык четыре года назад в университете Уорик, но я также хочу добавить, что когда я ездила учиться на год за границей, я изучала русский язык и русскую, русскую культуру во Франции и в Германии. И иногда э, это было довольно сложно, э, особенно перевод э, с французского и с немецкого на русский, и, на, и наоборот. Mm -hmm. Но э, я думаю, что это было очень полезно. Mm -hmm. Здорово, очень интересно. Mm -hmm. Дженни, почему вы решили изучать русский язык? Я решила изучать русский язык, потому что меня интересовал русский язык и русская культура. Я особенно люблю русскую литературу. И прежде чем я начала изучать русский язык в университете, я уже читала, например, Достоевского. И это еще больше стимулировало мой интерес к изучению русского языка. Угу. То есть вы читали Достоевского. А что именно вы читали? Достоевского. Какие книги, какие произведения? Я читала Преступление наказания, uh -huh. а, а также а, Двойник. Uh -huh. Отлично. Вы читали на русском языке или на английском? Um, я читала на английском языке, но я надеюсь, что um, скоро я могу попробовать их читать uh, на русском языке. Конечно, читать Достоевского в оригинале это сложно, uh -huh. но я думаю, если вы любите, вам понравится. Дженни, вы уже когда-нибудь были в России? А, к сожалению, я еще не была в России, но я очень хотела бы, и я надеюсь, что скоро смогу туда поехать. Хорошо. Куда бы вы хотели поехать? На самом деле, очень удивительно, потому что Дженни прекрасно говорит на русском языке, Спасибо. как вы можете убедиться, как вы видите, и поэтому Uh, это пример того, что можно выучить русский язык, не обязательно находясь в России. Это здорово. Хорошо. Дженни, куда бы вы хотели поехать в Россию? Какие города бы вы хотели посетить, посмотреть? Um, я хотела бы поехать uh, в Москву и в Санкт-Петербург uh -huh. и uh, посетить все известные достопримечательностей. Так как я особенно люблю искусство, uh -huh. я хотела бы особенно посетить Третьяковскую галерею в Москве, uh -huh. а также Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Музей Достоевского в Санкт-Петербурге, uh -huh. потому что я люблю его произведения. Uh -huh. Я тоже бы с удовольствием поехала в путешествие на Транссибирской магистрали и, а также, так как я очень люблю природу, я хотела бы посетить другие красивые места, как, например, озеро Байкал. Прекрасные планы. Я из Москвы, и я была, конечно, в Москве, я была тоже в Санкт-Петербурге, но я никогда не была на озере Байкал. И у меня тоже есть такая мечта съездить на озеро Байкал и э, проехать по Транссибирской магистрали. По-моему, это здорово. Дженни, что вам кажется трудным в изучении русского языка? И многие боятся русского языка. Кажется, что он сложный. Что вы считаете трудным в русском языке? Я бы сказала, что для меня некоторые грамматические понятия очень трудные. Uh -huh. э, особенно э, глаголы движения и знать, э, какой глагол надо использовать в каком контексте, mm -hmm. а также вид глагола и знать, когда надо использовать глагол совершенного или несовершенного вида. Сначала я думала, что грамматические поддержки были очень сложные, но мне кажется, что со временем и с практикой это легче, чем я думала в начале. Mm -hmm. Хорошо. Глобовое движение и а, совершенно несовершенный вид. Это действительно сложно. А падежи а, можно запомнить окончание. Да? Падежи кажутся сложными, но не такие сложные. Mm. Да. Mm. Вот так. Расскажите, пожалуйста, как вы учи, учите русский язык? У вас есть специальные техники или какие-то секреты, как вы учите русский язык? Я делаю много вещей, чтобы работать над русским языком и совершенствовать mm -hmm. Конечно, когда я изучаю новую грамматическую тему, <анкредит> um, я делаю некоторые упражнения, чтобы убедиться, что я понимаю и я могу использовать новую грамматику в практике. Mm -hmm. А также я думаю, что читать очень важно. И mm -hmm. я часто читаю э, статьи э, в интернете. И я считаю, что очень полезно э, при чтении э, записывать слова в тетрадь, а э, затем поверять их значение в словаре. Mm -hmm. Это действительно по э, помогает мне э, учить новые слова в контексте. Mm -hmm. И через несколько дней я смотрю э, слова э, снова и вижу, э, помню ли я их значение. Mm -hmm. Чтобы практиковать русский язык, я говорю со своими русскими друзьями, а также со своими одноклассниками. Хорошо. Отличные советы. То есть главный совет – это читать, очень mm -hmm. много читать. Да. и выписывать новые слова. Когда я учила итальянский язык, у меня тоже была отдельная тетрадь, угу. куда я выписывала все новые слова, незнакомые слова. Честно говоря, чем больше ты читаешь какую-то книгу или какого-то определенного автора, тем больше ты видишь одни и те же слова. Да. То есть больше ты читаешь, чаще встречаешь слово, и ты его запоминаешь автоматически. Дженни. Расскажите, пожалуйста, вы учите язык четыре года. Uh -huh. uh, что вы думали о русском языке четыре года назад и что вы думаете сейчас? Измени изменилось ли ваше представление о русском языке? Изначально я думала, что русский язык очень трудный язык. И, честно говоря, я не, я не знала, на каком уровне я буду в конце моего обучения uh -huh. в университете. Но я бы сказала, что Хотя русский язык э, действительно трудный язык, это не так трудно, как я думала в начале. Дженни, какие у вас планы на будущее? Связаны ли они каким-нибудь образом с русским языком? Будете ли вы продолжать изучать русский язык? Um, да, я очень рада, что я буду продолжать изучать uh, русский язык. Я поступила в магистратуру. Uh, no, no, no. Oh, sorry, sorry. <laughs> um, я поступила в магистратуру в Университете Бад uh, на факультете uh, политики, языки и международных исследований. Я буду uh, специализироваться на письменном и устном переводе uh -huh. с французского языка и с русского языка. Uh -huh. И я надеюсь, что в будущем я буду использовать русский язык на работе. Uh -huh. Хорошо. Uh, это отличная новость. Я очень рада, что вы будете дальше изучать русский язык. И да? <laughs> тоже. <laughs> Хорошо. Спасибо. Мне кажется, что не все поверят, что вы uh, не носитель русского языка. Вы так хорошо говорите по-русски. Не могли бы вы сказать что-нибудь нам по-английски для тех, кто, может быть, mm -hmm. еще не очень хорошо знает русский язык, но хочет учить русский язык? <laughs> Um, you know, it's it's so interesting, and you learn so much about the culture as well. Um, I've really enjoyed studying Russian, um, and I would definitely recommend it. Okay, <laughs> <laughs> <Хорошо>. <laughs> да, да, да, да, да, да, да. <laughs>